Всем привет друзья с вами Юрий канал как заработать денег меня часто просят показать сайт на котором можно зарабатывать по 500 рублей в день или больше чтобы заработок был без вложений такой сайт есть я сегодня вам его покажу вы сможете зарабатывать не то что в день 500 рублей а всего лишь выполнив одно задание но чтобы заработать такие деньги без вложений вам действительно придется потрудиться многие из тех кто давно подписан на канал знают об этом сайте но почему-то выпускает такую возможность в общем обязательно смотрите видео до конца ставьте лайк и поделитесь делитесь им с друзьями не жадничайте и сайт на котором мы с вами будем зарабатывать деньги без вложений называется в мистер фаст если вы не верите что ее задание по 500 рублей давайте я вам сразу покажу нажимаем дорогие спускаемся ниже и как видите 505 рублей 500 рублей еще по 500 рублей задание и дальше идут ниже 300 миллионов 200 тысяч 100, 100 рублей если так внесли стать то задание все дешевле дешевле вот и представьте какие деньги вы здесь можете зарабатывать если вы будете работать как говорится подлежачий камень вода не течет в интернете так же самое нужно работать чтобы зарабатывать деньги так же как и на обычной работе всего задания здесь две с половиной тысячи на данный момент если вы абсолютный новичок то не советую вам сразу начинать дорогих заданий выбирайте что-то подешевле то что быстрее делается маленькое научитесь поймете как все это делать и дальше уже можете переходить к дорогим заданиям сразу можете начать серфинга сайтов и здесь хоть и копеечки но реальные деньги нажимаем на любую ссылку открывается сайт в новой вкладке здесь вверху идет таймер ждете когда таймеры дойдет до конца, выбираем нужное число, нажимаем, всю денежка зачислена, и таким образом можете просматривать весь серфинг. Просмотрели заработали дальше, можете перейти во вкладку «переходы на сайт», там почти такая же система, опять же самое простое это видео на youtube переходите в данную вкладку, эта тема не так давно появилась и здесь. Можете зарабатывать просто, просматривая видео буквально несколько секунд и хоть и небольшие деньги, но уже в кармане также. Во вкладке ВКонтакте YouTube можете зарабатывать тоже на соцсетях можете зарабатывать на коротких ссыл переходите в данную вкладку и здесь идет описание читайте средняя стоимость за 100 переходов из России 70 рублей сократили ссылку всю направили на нее трафик и за переходы зарабатывайте деньги также рекомендую участвовать в конкурсах переходим во вкладку конкурсы далее конкурс заданий и здесь как сами видите выполняя задания зарабатывая деньги люди получают дополнительные призы от примеру человек 55 заданий выполнил и дополнительно получил что 26 рублей также есть конкурс рефералов приглашайте друзей и знакомых и зарабатываете дополнительные деньги выиграл в конкурсе вот люди зарабатывать дополнительно по 400 рублей по 300 по 200 по 100 и так далее помимо этого можете получать бонус каждый час в чате здесь у вас каждый сейчас появляется какое объявление нажимаете на него далее бонус каждый час всю 2 копейки зачислено просто так без вложения ежедневно можете получать один банк рейтингу чем выше рейтинг тем больше можете зарабатывать нажимаем рейтинг зачислен если посмотрим статистику то увидим за 23 часа 2000 человек добавилось так просто бы сюда люди не добавлялись а добавляется они именно потому что здесь платят хорошие деньги сайт работает уже более пяти лет и выплатила уже более 24 миллионов рублей люди зарабатывают такие деньги без вложений во вкладке выплаты можете посмотреть выплаты за сегодняшний день если у вас есть какие то вопросы переходите во вкладку факт не читайте там ответы на интересующие вас вопросы задания есть самые разные на данном сайте здесь можете отсортировать по категориям протестировать выбрать для себя что-то подходящее то что легко выполняется и за то что платят хорошие деньги на мой взгляд лучше выполнять недорогие задания их можно выполнить несколько раз больше и таким образом заработать ту же самую сумму что из-за дорогие задания как заработаете деньги переходите во вкладку вывести деньги и здесь вывод доступен на яндекс кошелек на пер на webmoney на perfect Money, на киви кошелек вывод здесь моментальный ссылка на сайт будет в описании переходите и регистрируйтесь и зарабатывайте деньги в интернете без каких-либо денежных вложений по возможности выполнять задание по 500 рублей таким образом зарабатывая 500 рублей всего за одно задание кому видео было полезно ставьте пальчик вверх подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик чтобы не пропускать новости по заработку в интернете в нашем канале с вами был юрий успехов вам и больших заработков до встречи в следующем видео